Hi people, с вами Вика, и это видео я снимаю сегодня не одна, со мной мой best friend Таня. Okay. Мы даже футболочки оденем специальные, mm -hmm. выпрямись. С кого, по-моему, нет. Mm -hmm. В общем, очень частая проблема, которая лично меня безумно бесит, это то, что некоторые глупые особы называют ботаном. Просто вот всех, кого не попадет, не знаю. Но меня эта тема очень бесит. В общем, отличник versus батан. Поехали. Да. Начнем, пожалуй, с того, кто же такой батан. Как говорит нам в Википедия, батан ⁇ это тот человек, который слишком заинтересован в учебе или слишком любит школу. Итак, первый пункт, по которому вообще надо отличать ботанов от отличников и прочих людей, это то, что наличие интеллекта не означает, что человек ботан. Если человек награжден интеллектом, то и слава богу, значит у него есть мозги, и в будущем из него может что-то получиться. Потому что, блин, блин. Мама не пунктом является то что если человек ну, учится хорошо это не значит что он ботан но он реально пашет на свое будущее вот ну, это не то вот не я ничего не имею против отличников и ботанов, они в принципе нормальные люди могли бы не быть все короче хватит я не туда пошла Нет, серьезно, если человек хорошучится, я сейчас, допустим, по себе просто вот отличница. Вообще. Но серьезно, если ты пошешь на свое будущее, не значит, что вода, что это не мешает тебе не развлекаться, не гулять. Да. да. Еще очень распространенную фигню. Которые какие-то просто идиоты и дебилов говорят Это то, что если ты читаешь книги, значит ты ботан Это полный бред да. полнейший бред. Да. Серьезно Если я люблю читать литературу, если это меня вдохновляет, если это круто То почему я должна быть из... Бред, вообще Понимаешь, нет. я даже не отличница, но я читаю Урэй многое искала Да, ừ. конечно. <св Hargeoned> mm -hmm. Mm -hmm. Я люблю читать книжки, потому что вообще, когда ты читаешь книжки, ты отдыхаешь, скажем так, душой, ты отвлекаешься от проблем, которые тебя окружают. И вообще вот, когда при мне человек говорит, что он не любит читать, или фраза типа "та читают только ботаны", ну, я сказала: "Серьезно, чувак, ты совсем дебил". Кстати, я тебе потом скажу, кто это. И последняя вот причина это ну, задрот и ботан ну, иногда люди могут как бы иметь это в одном и том же виду но это совсем разные вещи вообще понятие задрот это чувак который постоянно втыкается телефон, телефон, планшет который также и, так и роман, то есть вот а ботан это вообще совершенно другой человек это человек запаянный на учебе. вот вот а ну, мне задрот. Вот, вот, просто trash вот, ты... вот. Вот, чувствуешь в общем, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Хотя оно было немножко необычным для его канала и а странным. Но поставь палец вверх, подпишись на мой канал. Также не забывай подписываться на мои социальные сети. И там... социальные сети вызываю без <связать> Да, это Пиши внизу в комментариях, на какие оценки ты учишься в школе. Мне очень интересно, правда интересно. <связать> Люблю вас всех. Сияйте. Пока. Сейчас еще фоточки будем бабахать. Просто Просто он... есть тупой А есть еще более-менее Есть ботан Более-менее это человек с интеллектом иди, иди. А он ботан Это вообще ботан Музыка